Здравствуйте! В эфире Новости Прорыв. С вами Яна Яковлева. Сегодня в выпуске: 10 новых стартапов вошли в особую экономическую зону Иннополис. Какие инновации ждут жители Казани в сфере транспортных услуг? Новые общественные пространства Казани. 4 марта в технопарке имени Попова прошел 16-й совет по стартапам. Эксперты отобрали 10 новых проектов. Среди них можно отметить Muscles Eye. Проект одежды на базе искусственного интеллекта, который анализирует движение человека и предполагает программу тренировок. NAMPASS — система централизации уведомлений и платежей через государственный номер автомобиля. Приложение станет возможным оплачивать парковку, бензин, мойку автомобиля, проезд на платных трассах. ГИКЛАМА международная онлайн-академия по программированию для школьников. Стартапы будут нацелены на создание продукта, который можно использовать на рынке. Площадка «Инополис» помогает найти инвесторов и пути сотрудничества с государственными структурами, предоставляет перспективным проектам вычислительные мощности, а также объединяет людей, заинтересованных в создании полезных для общества проектов. В ближайшее время казанцы смогут пользоваться интернетом во время поездок метро. Об этом подробнее расскажет Сабина Рамазанова в своем сюжете. Читать новости, слушать музыку и смотреть фильмы – все это можно будет теперь не только на станциях метрополитена, но и во время передвижения поезда. Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположено 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название «Дубравная». Пресс-служба «Метроэлектротранс» сообщает, что в туннеле уже начали устанавливать 3G и 4G станции оператора МТС. Прокладка кабеля для установки радиомодуля начнется на станции Дубравная и пройдет на протяжении всех тоннелей метро. Радиомодуль работает так же, как и роутер. После подключения пассажиры смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом МТС при движении электропоезда. Многие предприятия уже воплощали эту идею жизни. Летом 2021 года в тестовом режиме зону 5G Казанского метро запускала компания Теле2 совместно с Nokia. Также компания Ростелеком в январе этого года подавала заявку в Государственную комиссию по радиочастотам для испытания сети 5G на станциях метро в Казани. Сабина Рамазанова, Прорыв. 3 марта мэру Казани предоставили концепции пяти общественных пространств. Первым проектом стал парк «Спортивный», который расположится на участке набережной. Там появятся игровые и спортивные зоны, пятикилометровая велосипедная и беговая дорожка, а также площадка для выгула собак. Также на территории пространства построят пирс для проведения соревнований по триатлону и заплывов на открытой воде. В дни, когда соревнований не будет, жители смогут отдыхать там на лежаках и скамейках и проводить занятия йогой. Еще в парке установят зону с тренажерами, воркаут-площадку и амфитеатру воды. Следующим проектом является парк в Салават-Купере. Он будет состоять из трех основных зон – спортивной, общественной и зоны для отдыха. В прошлом году на территорию уже проложили инженерные сети высадили деревья, уложили асфальтобетонное покрытие, а также подготовили территорию под детскую, спортивную и экстрим-зону с памп-треком и скейт-парком. В список проектов также вошла реконструкция сквера в честь столетия образования строительной отрасли Республики Татарстан. Парк разделят на две части. В центре будет расположен фонтан. Зимой здесь будет заливать каток и устанавливать елку. Вокруг фонтана появятся пешеходные дорожки, беседка, качели, спортивная и детская площадка, а также стенды с информацией о строительной области отрасли республики. О предстоящих мероприятиях в Татарстане вам расскажет Паула Пачека. 12 марта в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится презентация сборника комиксов, татарских комиксов, казацкие рассказы. Все они позвящены взятиям, легендам, героям и персонажам из истории Казани. В рамках... Казанского лишнего марафона, 19 марта, состоится благотворительный совет на первый километр на стадионе «Локомотив». Все собрания сердца будут переданы в фонде помощи летом. 27 марта магическое экспресс» отправляется от вокзала Казани до волшебного мира Харри Поттера». Все пассажиров ждут подарки, сюрпризы и угощений. В доме культуры 24 марта состоится мультимединг. Спектакль на вашем профессиональном экране с актером. Во время шоу все зрители будут отвечать на вопросы, влиять на ход миссии и получать рейтинг в приложении. В студии была Яна Яковлева. До новых встреч!